Это опять вот эти вот, ну, фишки, да, то есть когда а, как сказать, человек сам в себе не находит, что сказать или о чем поговорить, или что-то еще, то есть вот он использует вот эти ну, какие-то шаблоны, как это называется, там, рутины, легенды, как это все. это. Ну, Но просто... это же не прикольно, прикинь, то есть получается, ты опять не, не ты. То есть ты опять рассказываешь про ну, блядь, ...про кого-то, то есть какую-то историю, там, какие-то шаблоны, какие-то фишки, ну, блядь. Почему шаблоны пишешь? Я, я бы задам, знаешь, какое тебе то... задание задал завтра? То есть тут же постепенно, начиная со второго, с третьего дня, выплывают, сейчас я тебя просто перебил, пока не забыл, выплывают эти индивидуальные штуки, которые уже нарисовываются вот тебе вот это, тебе это, тебе это, помимо обычных всех заданий. Ну, Во-первых, там я не альфа, это прям твое любимое занятие будет, то, что ты будешь подходить и говорить, почему ты не крутой. Потом что-то такое прям искреннее, знаешь, то есть подходить и рассказывать э, какие-то искренние вещи про себя. Чисто про себя. Но только там надо прям, знаешь, как бы, посидеть, подумать, что ты будешь рассказывать. Mm -hmm. то, есть, прям, то есть ключевое тебе вообще запрещено здесь использовать вот эту хрень. Какие-то вот там, эти, э, Как это называется? Ну вот это все, блядь, шаблоны заготовки. То есть зачем, прикинь. То есть, представь, я не знаю, там. Какая-то ситуация, вы там где-то в бунке или в каком-то, блин, наверху, не знаю, там атомная война началась. Что ты дальше будешь делать? Знаете, ты же захочешь с ней искренне поговорить, рассказать что-то, не знаю, что знаю чем-то поделиться, понимаешь, то есть вот, у нас тут хотел, сел ты понял уже. Да? У нас есть люди, которым сложно, потому что у них реально с эмоциями сложно. У тебя эмоции-то есть, у тебя нифига. Ну, тем более странно, что ты используешь чужие истории. То есть фактически а. ты подходишь в костюме другого человека и начинаешь рассказывать какие-то вот эти вещи. Ты же с матерью не так общаешься? Или там с другом, с каким-то там своим неебическим. Ты же не думаешь так, едешь на, на встречу другу, типа, сколько мне нужно сегодня. Ему каких-то вещей рассказать, что я ему там какие-то анекдоты, блядь, какие-то там, не знаю, фишки расскажу. Ты просто едешь и там по ситуации общаешься. Вот тебе надо какие-то придумать вещи завтра попробовать. ему надо не усложнять, на самом деле, все делать как максимально отлично. Не, ну, то есть это все понятно. Как вот донести до него, что ему делать? То есть надо как-то, чтобы он подходил и искренне рассказывал телка про себя и спрашивал, и понял, то есть там самый получить опыт того, что девки при этом будут лучше реагировать, ему, ему будет кайфовее, понимаешь? Короче, ты надо не обязательно надо как-то, так сказать, сделываться, другого слова не могу подобрать, чтобы там заинтересовать девушек, как-то с ним начать общение, там, продолжить это общение. Они ну, за да? это что-то как-то вот космическим способом заказывать. Просто какие здесь не изъёбывался, а наоборот он себе солому Ему было немножко стрёмно подойти и начать делать горло на женщине да. Не объясняя какую-то подопрёку там О, да. до, до этого И вот здесь ему было вот этот, этот момент, как сделать себя проще, наебать себя То есть не идти в обстоятельства, которые даны, то есть вот туда прямо с головой То есть преодолевать, там, бороться, расти mm -hmm. Ну проще подойти было, любому вот парню, любому было бы проще подойти к девушке «Давай собираем с тобой в игру, блядь. Я пишу, тебя, ты пиши меня. Это было бы намного проще. Здесь суть именно этого задания, оно фундаментальное Ну, игра, она предполагает то, что если вдруг кто-то у тебя херов на счет реагирует, я, блядь, это же игра, что у меня еще и шапка, типа, я веселюсь, во-во, типа, ну, все нормально. А когда ты подходишь в рубашки уже с таким серьезным ебальничком, там, как говорится, ну, может быть, всякое, и уже не отлазаться, что я тут, типа, играю в игру. Прикинь, плюс ты сидишь на свидании, и у тебя кончились, вот у тебя свидание настолько затянулось, ты уже домой хочешь, тёлка говорит, нет, с тобой так офигенно, давай еще посидим. И ты в какой-то момент понимаешь, что у тебя кончились вот эти заготовки. Что делать-то так? Гуглить, что ли, блядь, так, истории для девок, анекдоты. Ну то есть это не прикольно. А вот то, что мы сейчас хотим с тобой сделать, это наоборот убрать вот это ненужное и достать тебя самого и понять, что ты понял, что блядь там и так хватает информации. Какие-то истории жизни, там, не знаю, из там, своей работы, там же вот эти всякие обнюханные приходят, есть что рассказать. Но зато это будут вот твои истории, понимаешь, а не вот какие-то легенды. Ты что-то говорил я тебе один, как... Ну все, я начинаю с ней общаться, подходит подружка, она вообще ноль внимания на нее. Говорит подружка, ты пока сиди, типа не мешай, нет. то есть насколько интересно стало. И в один момент, я говорю, у тебя ремень такой интересный, с какими-то пляжками такими. Явно любишь такое легкое ПДС, чтобы мальчик а она сразу давай губы облизывать, улыбаться. Ну, понятно. Ну все, забрал, взял телефон, ушел. И вторая история уже бегу, к вам сюда на тренинге. Девочка стоит по телефону, общается, с... и подруга рядом. Я смотрю, смотрит на меня. Подхожу, говорю, вижу, что тебе понравился, записывай телефон. Подруга начинает орать, там, ну что-то такое, это быстренько записывает, говорю, давай, пока я побежал. А она меня засасывает в губы, подруга там вообще в шоке, я говорю, ого, ничего себе, так сразу, не-не-не, не пьяные, в парке были. Не пьяные, говорит, ну может и приезжие какие-то, а ты охуенный какой. Не знаю, подруга говорит, Джонни, обязательно и перезвони, я говорю, все, пока-пока-пока. Круто. Привет, меня зовут Илья, мне 33, и сейчас я из Сочи. Угу, супер. Почему ты вот пришел на тренинг Владимира Шамшурина, и почему выбрал именно Владимира Шамшурина? Потому что для меня тренинг-практика – это скорее тренинг про то, чтобы снять какие-то внутренние ограничения и барьеры, которые сидят исключительно в голове и мешают жить, и мешают достигать результатов вообще говоря во всех сферах жизни, не только в отношениях, но и в бизнесе, в работе, в спорте и во всех остальных вещах. Именно для меня тренинг-практика – это способ вырасти над собой во всех сферах. Круто. А как тебе сам тренинг? Что получил от него вообще? А, тренинг очень крутой, потому что ребята создают условия, в которых тебе приходится делать вещи, которых раньше в жизни ты не делал и боялся делать и конечно у меня было немало страхов связанных с знакомствами на улице вот и ты понимаешь что ты прекрасно себя чувствуешь как бы это знакомство не закончилось вот поэтому все упражнения прекрасно помогают тебе именно развиться и перестать бояться вещей которых которых ты боялся раньше. А что бы ты сказал парням, которые еще сидят, думают, сомневаются, но хотели бы, возможно, прийти там, на тренинг Вове? Что бы ты им посоветовал? Парни, ну, на самом деле, не надо сомневаться, надо действовать, потому что чем раньше вы пройдете этот тренинг, тем раньше вы откроете в себе возможности, которых, по вашему мнению, у вас не было. Поэтому жизнь начинается уже, жизнь продолжается Сегодня и не стоит оттягивать.